Иду в землянку и решил по другому пути немного пойти и он посмотрите что здесь стоит издалека видел что здесь что-то находится а это какой-то вагончик железный ну, три стены так и крыш притащили видимо рыбаки рыбачить на реку себе Красота. пойдемте на каньон сходим и дальше пойдем. Хороший такой обрывчик. красота ладно идем дальше земляночку километра километра тут людей уже без газа живут печку топит он мужичок россия матушка Огромнейшие, огромнейшие сады заброшены Хотел спросить ваше мнение по какой причине сейчас сады вымирают. Уже мало кто ходит в сады. Кто что думает по этому поводу причина? Пишите в комментариях. Какая-то доска объявления.. Добротных домики есть, так-то, в принципе. Я думаю по этому поводу, что либо люди стали богатые, стали все покупать, либо стали ленивые, что неохота, проще купить сходить. Пишите ваши предположения. Сейчас сады, если кто и держит, то чаще всего, наверное, для отдыха. Не для огорода. Отдохнуть, шашлычки пожарить на выходных, там приехать. Ну, про богато я бы еще подумал над этим вариантом. Не знаю. Скорее всего, ленивые стали люди. тает, речка сейчас начинает тоже таять потихоньку, поэтому сейчас дальше приходится в окружную проходить, обходить, километра на два наверное, сейчас дальше ходить, ходить до землянки. Ничего, скоро новая будет уже. Прикупить бы какой-нибудь снегоход к следующей зиме, чтобы проще было ходить, чтобы не ходить. А сейчас на лето, думаю, может какой-нибудь мопед. На машине не везде проедешь. На мопеде проще. Да даже если где-то не можешь проехать, просто перетащить можно. Через бревна там, через сто, через все Посмотрим сейчас Все схроны оттаивают надо будет спрятать получше А на улице теплее чем землянки Каждый раз прихожу и одно и то же Мышки все Кушают пенку Ну и кто там Писали что весной я тут утону Почти половина снега уже растаяло Здесь ни капельки нет Ну вот здесь в этом месте такая сырой. Тут масло пролито, везде сухо. В одном месте где-то есть протекает. Крыша немножко и вся. Я ж говорил, что здесь не пойдет вода. Такая почва здесь. Это, это сдрофное натекло здесь. Оттаивали были. Оттаивали были. Как обычно, сваливаем на улицу на чаепитие, пока не разгорится. Пойдемте порубим что-нибудь. Что-то дымит еще, еще печка, уже минут 10, что-то долго разгрывается. Пойдемте повырубаем, кормушечку еще сделаем одну. Я вот только птичкам забыл поесть взять в этот раз. Блин, косяк. Чего нету с собой такого? Так-так. Батоны, так. Ой, батон. Рулет, рулет собой. Но думаю, рулет совсем не полезно будет. <свист> Топором не очень удобно выбирать изнутри. Рамки. Ну думаю хватит, там положу что-нибудь Так, на скорую руку <свист> пойдет. Такой ар ар армянин какой-то получился сами так вот что-то хиленькое тут это крепление подклеил сейчас клей момент с собой был не знаю сколько хватит эпоксидные смолы эпоксидного клея пожалели стали не могли нормально заклеить шканты эти посадить на эпоксидку наши же делают подымливать немного но уже меньше дверь открыл землянки и жарище можно париться если дверь закрыть точно можно париться будет печка жарит вообще Предлагаю сейчас приготовить обед и сходить до пещеры. Хочу показать вам пещеру, которая у нас есть. Одна из нескольких. Посмотрите. Прогуляемся. Все равно неохота в землянке сидеть. Такая погода хорошая на улице. обратно солью когда приготовим Планов у нас на лето много. Надеюсь, все осуществится. Помимо землянки есть еще одна мысля. Интересно очень. На ютубе еще такого не видел. Но рассказывать пока не буду. Это потом мне интересно будет. Сделаем кое-что интересное оригинально так что ну пока что ждем надо будет еще на днях как-нибудь собраться и съездить посмотреть место поубирать уже можно для землянки пока снег еще есть Посмотреть, где можно будет проехать на машине, где потом на лыжах придется или на снегоходе, посмотрим там дальше. Хотелось бы, конечно, чаще снимать про землянку, про лес, жить побольше в лесу, но пока возможности нету финансово. Но будем к этому стремиться больше хочется для вас снимать а от вас смотрю резьбу по дереву особо никто не интересно никому это оставим козликом очисточки ждем масло когда закипит и будем закидывать Нормально так нагрелась, с открытой дверью, а если закрыть, то все 40, наверное, будет, там капает с крыши, ну я думал будет больше, а это нормально, не сильно тикет оказывается, я думал потекет, тут вообще грязище будет, снег уже там почти растаял на крыше, осталось было сантиметров 30, осталось сантиметров 10, наверное. И особой лужи здесь нету даже. Значит, все нормально. Не буду никакого делать, там желоб, чтобы стекало. В принципе, и так пойдет. Масло маленько нагреется, что-то подостыло, печку не подкинул, просто про караульную маленько пролежал. Сейчас маленько разогреется, еще картошку скину уже. Приятного аппетита всем. Картошечка удалась. Давненько что-то не жарил. Цельную картошку. В мундире, хотел сказать. Во фритюре. Сейчас пообедаем, хотя уже время часа четыре, наверное, пять-пятый. И пойдем погуляем до пещерки. Добрый путь! Дошел до речки, все, начинает скрываться уже сверху вода. Ходить уже опасно сейчас по речке. Ну вот, дошли. Так она выглядит снаружи. рюкзак здесь оставлю сходим так фонарики возьму сейчас покажу я выходил уже один раз первый раз сам ходил и снимал тоже но так как так как освещения у меня не было с тобой фонариков заснялось плохо я не стал уже вставлять в видео а сейчас уже при свете Ну да, первый раз конечно страшновато было да, ни фонариков, ничего не было и первый раз еще сам шел А сейчас уже не так страшно Надеюсь в этот раз никого не было из животных Надеюсь в этот раз тоже не будет Вот так вот внутри Невысоко высоко, В полный рост не постоишь Там уже конец Вот такая вот пещерка Где-то там у нас еще есть говорят пещеры. Пишите в комментариях интересно будет вам сходить или нет. Фу. Другую землянку, Ой. другую землянку, вот. другую пещерку. Там говорят уже побольше большая. Это так. Ой, быстро, спасибо. Ладно, друзья. На сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч! Рыбачок ходит <смех> пофиг ему таких как утонуло-то. Вчера по новостям тоже передавали двух, снимали там дрейфующих на льдине неделю э, месяц, месяц сутки они это дрейфовали.